На партизана Железняка, чтобы сесть в автобус, теперь нужно пройти полосу препятствий. Тут и прыжки в длину, хождение по доскам и проверка равновесия. По всей улице идут ремонтные работы. Дорожники меняют бордюры и убирают парковочные карманы. Вот нашли время, когда делать. мы ну, не знаю, не очень. Водители жалуются, некуда теперь поставить машину. Поэтому авто, не стесняясь, оставляют на автобусных остановках. Те, кто не поместился, ищут другие варианты. На остановке стоять нельзя, парковочный карман убрали, и водителям остается только приехать во двор и поставить тут свою машину. Вот смотрите, три часа дня, и нету свободного места. Где безопасность? Ну карманы вы убрали, ну хорошо, это здорово, может там для автобуса или что. Почему не позаботились о близ окружающим? Надо вопрос поднимать о шлагбауме, наверное, и закрывать все эти дворы. На Красноярском рабочем такая же проблема. Вдоль всего проспекта скоро будет запрещена парковка, чтобы машины не мешали автобусам ездить по выделенной полосе. В итоге проезжая часть стала еще уже. Особенно это заметно на остановке «Цирк». Еще недавно вся эта территория была парковочным карманом. Когда в цирке идут представления, многие автолюбители оставляли свои машины прямо вот здесь. Теперь у них такой возможности нет. Для того, чтобы поставить машину, нужно поехать на ту сторону, там есть площадка, либо за цирк, там есть платная парковка. Однако делать этого, конечно, никто не будет. Ведь можно поставить на аварийку автомобиль и остановиться прямо там, где паркуются автобусы. Ну, в нормальных городах дороги расширяют, а у нас заужают. Карманы были, которые не мешали людям. То есть люди проходили отдельно, карманы для автомобилей были отдельно, никому ничего не мешали. Для чего их убирают, вообще непонятно. Федерация автовладельцев говорят, в течение года рабочая группа по оптимизации дорожного движения доказывала администрации, что парковочные карманы нужны городу. Были предложения делать места для машин на дорогах дублерах, однако идеи общественников проигнорировали. Рабочая группа создалась для того, чтобы все проблемные вопросы решались в одном кабинете, удовлетворялись все потребности, Они а делалось, как это сейчас. Вроде как для красоты создана рабочая группа, мы там спорим, что-то обсуждаем, выносим какие-либо предложения, но, к сожалению, это не происходит. Будут на, мест, на местах, там, где стояли павильоны, сделан дублеры. Там будут парковочные места. Но я лично видел этот проект, там не обозначено ни одного парковочного места. В администрации говорят, карманы на остановках приводят в порядок в соответствии с ГОСТом. Оставлять машину горожане должны только в отведенных местах, а не на дороге. Ведь это мешает потоку транспорта. Работы обещают закончить к концу сентября. Антон Шевчук, Олег Голубин, Дмитрий Яковлев Афонтова. Новости.